Друзья, всем привет! Находимся на авторынке. Зеленый угол. Сегодняшнее видео будет посвящено кейкарам. Ну, почти кейкарам. Такой экземплярчик покажу вам. Ямаха, 17 год, 250 кубиков, пробег 7000. Ничего такого, да, аппарат? Все говорят, ходят, ходят, фотографируются возле него. 290 тысяч. как заведем поедем куда-нибудь идет не идет мне не знаю я если честно не любитель я любитель любитель я четырех колес как-то как-то знаете поуютнее себя чувствуешь когда четыре колеса у тебя ладно мотоцикл это конечно хорошо но как я уже и сказал мы за четыре колеса и сегодня у нас кейкары 17 год suzuzko климат-контроль iStop стоп 435 тысяч частенько спрашивают такие автомобили найти хорошие достойные не так то просто но тем не менее скажем так кто ищет то всегда находит высокая крыша плюс данного автомобиля боковые двери раздвижные мазочка 16 год 445 тысяч рублей ну, одинаково автомобили двери тоже раздвижные здесь салончик идет светленький без литья на обычных штампованных дисках зато оригинальные мазовские колпаки летняя резина Сузуки Альта, один из самых недорогих хороших надежных кейкаров но ну, не альта это мазда О, забылка называется то же самое что и альта сейчас сзади посмотрим 16 год 375 тысяч рублей точно mazda кэрол это знаете то же самое что есть а вот она вот смотрите вот она вот Mazda Kerol да вот она стоит звуки альта то же самое что есть Toyota Rage Dai Hatsu есть toyota рактис subaru трезия есть Daihatsu мира и есть toyota Pixel, пиксис есть toyota Tank, есть subaru джасти это уже стоит мувик ну давайте ладно давайте вернемся к кальте альта черный цвет на литье зимняя резина стоит 385 тысяч n-wagon 16 год 420 тысяч ну кстати это не очень дорогая цена за n-wagon 16 год 420 тысяч тоже такой популярнейший кейк-кар dayhatsu move 15 год ребят 4 воды turbo 64 лошадиные силы штатные литые диски летняя резина ну заманчиво заманчивается на turbo еще и 4 воды кстати что касается что касается кейкаров 4 воды очень тяжело прям реально тяжело найти 4 водыки кейкарчиков очень очень мало бесключевой доступ переднее сидение диваном климат-контроль автомобили все закрыты крышка багажника задняя дверь идет пластик на этих автомобилях по мне так, ну, круто смотрится, мне прям нравится, как он выглядит со стороны. Так, ладно, рядом что у нас еще стоит? Еще стоит Спальска, Сузуки, комплектация Кастом, Xs Кастом, камера 500 тысяч, линзованная оптика, туманки, штатная Сузука литье. Сузуковская белый первомутровый цвет, бесключевой доступ. Сзади спойлер. А, я не помню, в каком-то видео я говорил или по Инстаграму я транслировал. Кстати, не забывайте, ребят, подписываться на Инстаграм. Прям не забывайте. То есть есть авторынок, зеленый угол, есть все-таки какая-никакая личная жизнь, да, и семейная жизнь. У меня было два аккаунта Инстаграма, рабочий и личный. Но как-то тяжеловато вести рабочий и личный, поэтому решил сделать, скажем так, лично рабочий аккаунт. Один. Смотрите как. А, я, собственно, к чему начал говорить, да? Вот эта вот стоянка здесь. ну. Один ряд автомобилей стоял. Вот именно вот этот пятачок, да? Один ряд автомобилей. Сейчас посмотрите. Раз, два, три. Чуть дальше. Вот Десви в Дефит стоит. Там тоже стояли автомобили в два ряда. Сейчас в три ряда стоят. Это говорит о том, то что автомобилей действительно много. ДС шестнадцатый год. ТРК и СТОП 375 тысяч. Простая комплектация. Зуки Air смотри как плотничком да, автомобили стоят. Прям плотничком-плотничком. Сейл плотничком. 395 тысяч. Base Rooks. Highway Star комплектация. Штатное литье, летняя резина, но поменять наверное надо кто-то под Жерика, наверное, купил за 475.07. Руль кожа. 400 с чем-то. Я думаю, 1500 под наверное, стоит. Daihatsu Terios Kit, Nissan кикс либо под это не вижу под рубрика, кстати, как считаете, снять? Взять про вот эти автомобили, хочу джипа денег нет. Вот именно про вот такие вот малышки, про киксы, про поджерики, про териускит, про сузуки джимми. Будет интересно, сниму обязательно. Терриус кит. Терриус кит. Терриус кит. 475 тысяч. Новая летняя резина. Штатное литье. Туманки. Turbo 07. Еще один поджира мини. 445 тысяч что это р-вагон стоит R вагон вагон r тоже смотрите на литишки вес повторитель мультируль кнопка старт четыреста тридцать пять тысяч поджерик в черном цвете будем догадываться сколько стоит да будем догадываться китар отъезжает 12 год аукцион три с половиной 370 тысяч Все перепутал это не поджерика купили Это танк купили этот экземпляр стоит 525 тысяч до да, pajero десятый год 4 воды 475 тысяч он стоит еще один ds RUX 16 год 5 камер 455 тысяч мазочка закончились да, кара ну вот дай uh, Хация есть ma, Mazda 2015 год, 385 тысяч климат-контроль. Знаете, такой вот, ну как вам сказать, э, цвет на любителя, но смотрится клево. 17 год 515 тысяч. Так, ну что там у нас еще есть? еще один вагон r стоит 15 год 385 тысяч Митсубиси, ЕК вагон 4 ВД, турбо, комплектация кастом, штатные литые диски, обвес, туманки, решетка такая под хром, да, сделана, повторители, боковые двери, сдвижные, ветровики, антенка, широченное, высоченное лобовое стекло. Есть все. 555 тысяч. хайджет хайджет карга 2019 год 4 воды отключается Айстоп, 665 тысяч лондочка еще одна стоит розовый цвет интересного плана литые диски накид да, они нестандартные 520 тысяч стоит вот такой вот автомобиль еще один поджера. десятый год 07 475 тысяч n вагон комплектация кастум, клевое литье нештатно но тем не менее хорошая полный мультируль черный цвет 470 тысяч танта заезжает так ребят ну сделали такой вот небольшой обзорчик именно кейкаров на стоянке вот, как обычно в конце видео говорю на сегодня все всем пока до новых встреч всем спасибо кто досмотрел до конца всем спасибо за подписку